В ответ на стремительное распространение псевдохристианства с иудейским ядром внутри себя в виде Ветхого Завета, как рассказ об истории человечества до Христа, возникло новое религиозное движение, предотвратившее ход этой мерзости глубоко на восток и возвратившее на мгновение в мир знания об учении Христа и Моисея. Мухаммад анализирует учения иудеев и христиан, убирает из них мерзость и расставляет все на свои места. В частности, он жестко выступает против ростовщичества, как основного инструмента порабощения. Он говорит, что Христос не Бог, а всего лишь один из его пророков. Мухаммад умеет читать и писать, может быть, знал иностранные языки. Естественно, он не мог сказать своим ученикам, что анализировал иудейские христианские писания и выдал свою версию. Если их писания написаны якобы от Бога, то и его писания должны быть от Бога. Тем не менее, Мухаммад не составляет писаний, а проповедует устно, что послужило источником мифа о том, что он был безграмотен. Да, интересно, что это за безграмотный торговец такой, который жил в Мекке, а она была в то время торговым и финансовым центром Аравии. По-видимому, Мухаммад в 25 лет прошел некое посвящение после женитьбы на Хадидже Бинт-Хуайлит, богатой вдове, побывавшей два раза замужем и имевшей уже четырех детей. Хадидже стала первой из меканцев, уверовавших в Аллаха и посланническую миссию Мухаммада. Именно она успокоила его, когда он был напуган первыми откровениями и не мог понять, действительно ли они приходят от Аллаха или от злых духов. Она отвела Мухаммада к своему дяде в Вараке, исповедовавшему христианство, который успокоил его и подтвердил истинность его пророчества. В годы зарождения ислама, когда первые мусульмане подвергались насилию и притеснениям, Хадиджи оказал огромную поддержку Мухаммаду. Собственность Хадиджи, которая составляла тысячи динаров, была использована для распространения ислама. При жизни Хадиджи ей был обещан рай ангелом Джабриилом. Это еще более указывает на некий сговор и организацию его посвящения. С христианством он познакомился еще до свадьбы с Хадиджей во время торговли в христианской Сирии. Возможно, Мухаммада специально подготовили в качестве пророка для того, чтобы в Аравию вместе с христианством не проникли и европейские кланы, которые заменили бы арабские элитарные кланы вместе с верой и обязательной революцией при этом. Это также подтверждает и то, что все шесть детей самого Мухаммеда не пережили его, а три сына его умерли в раннем детстве. Кто-то не хотел, чтобы сын Мухаммеда стал будущим халифом. После смерти Мухаммада халифами становились самые богатейшие купцы Мекки, но ну так ведь кто же еще первые праведники на земле? как неэлитарные торговцы. Но тем не менее торговцы Аравии дали идеологический отпор христианству и иудаизму запретом на ростовщичество. Этот запрет Мухаммад взял себе на вооружение и внес его в учение. Скорее всего в Сирии он увидел плоды ограбления местных торговцев с судным процентом ростовщиков и решил избавить свою родину от подобной участи. По распоряжению пророка неспосланные ему аяты сразу же записывались, для этого у него было около сорока секретарей. Зейд Ибн Сабит говорил, «После того, как секретарь записывал откровения, пророк заставлял его еще раз прочитать аяты и только после этого разрешал читать божественные откровения народу. При этом он настаивал, чтобы сподвижники изучали откровения наизусть, ибо такое знание будет вознаграждено Аллахом. Таким образом, часть мусульмане знали наизусть весь Коран, остальные – фрагментарно. Записи делались по мере неспослания Аллахом аятов» но неспослание было смешанным. Только после неспослания группы аятов пророк объявлял, в какую именно суру и в каком порядке они должны быть записаны. Были и откровения, которые не должны были войти в Коран, а носили временный характер и позднее были отменены Аллахом. Все аяты Корана, но в виде отдельных записей, были собраны еще по решению первого халифа Абу-Бакра. Источники этого периода гласят, что через 12 лет после смерти пророка Мухаммада, когда Осман стал халифом, в ходу были различные части Корана, сделанные известными сподвижниками пророка, в частности Абдаллахан ибн Масуди и Убайей ибн Каабом. Спустя 7 лет после того, как Осман стал халифом, он приказал сделать копии Корана и разослать в разные мусульманские страны. Люди, называющие себя мусульманами, конечно же говорят, что Коран не был переписан, но ведь Здесь лицо возможность легкой манипуляции – Коран был дан толпе по частям, а собран целиком лишь через двадцать лет после смерти Мухаммада. Да что это еще за бог такой, который говорит, а затем меняет сказанное и возвращает? Само по себе писание нужно даже не толпе, а в первую очередь элите. Ей нужно было писание, чтобы укрепить свою власть верой толпы в Бога. Причем верой таким образом, каким они сами написали в этом писании. Писание легко распространить на огромной территории, и когда люди схватят его, а они его точно схватят, то интеграция этих территорий произойдет сама собой, плюс ко всему этому люди еще и сами от своей элиты избавятся. Нам остается лишь принять наших новых братьев-мусульман. Но это же чудо, а не вера, не правда ли? Мы как жили, так и живем, как жрали, так и жрем. А народ наш в Аллаха веет. Ну а вместо бунтов в храмах в пять раз в день кланяется. Никакие христиане нам не угрозы, они сами перед исламом не устоят. Вот так чудо Мухаммад придумал. Как же им не пользоваться? Самому очень трудно записывать свои мысли. Алгоритм записи Мухаммада здесь понятен. Мухаммад концентрировался и представлял некую общую картину мироздания. Еще Христос говорил, что все в мире взаимосвязано и взаимообусловлено. Что внизу, то и наверху. Очисти тело и душу. Бог пребывает во всем и все пребывает в нем. И так далее. Все это настраивает человека на ощущение божественности. Это и есть истинная молитва. Далее, при формировании интереса или вопроса, мы видим в общей картине выделение некоторой области, и в ней мы видим нашу информацию, приближаем ее и переводим увиденное на обычный язык. Вот это Мухаммад и зачитывал секретарю. Когда берешься сразу писать, картина рассыпается, и написать ничего нельзя. Поэтому если пишешь сам, надо выстроить образ или схему увиденного, затем уже записать на эту схему, а не уходить в детали. Детали надо восстанавливать уже после описания. В возникновении этих религий мы видим преемственность, и возникали новые на месте ступора и ошибках предыдущих. Иудаизм был создан египетскими жрецами, в него были вложены тайные знания жрецов, но убрано многобожие. Дикая толпа будущего еврейского народа не могла в своей большей массе воспринять эти тайны. На этих знаниях образовалась многоступенчатая иерархия, породившая массу законов и уловок, которые замкнули религию. Разрешая эти проблемы, родилось христианство, распространив представление о божественном на большие массы людей. Но тайные знания жрецов не сохранились в христианстве. Христос компенсировал их отсутствие в ощущении божественности, принципа единения, то есть истинной любви. Без этих знаний, составивших каббалистику, христианство – это всего лишь питательная среда для иудаизма. У мусульман – также нет этих знаний, потому что Мухаммад, как и Христос, не был жрецом. Если бы эти знания проникли в христианство и в ислам, то они бы смогли полностью вытеснить иудаизм. Но иудейская верхушка хранила герметические знания под покровом кабалы, и до настоящего времени они контролировали науку, чтобы ученые никак не смогли синтезировать эти знания самостоятельно.